Трианекс. Real бизнес Team. Всем привет, с вами Ася Трецова. Я являюсь активным участником международной команды интернет-предпринимателей Трианекс. И сегодня я расскажу вам, почему я с командой Трианекс, или маленький секрет большого успеха. Друзья, для того, чтобы проще было понять, как, сейчас вспомните примерно 5 человек из круга своих близких, знакомых, друзей, с которыми вы больше всего проводите время, с которыми вы чаще всего общаетесь. Сложите их доходы, вместе. И получившуюся сумму разделите на 5. Ну, проще говоря, посчитайте среднее арифметическое. И наверняка я сейчас угадаю, если то число, которое у вас получилось, это примерно средний ваш сегодняшний плюс-минус заработок. Друзья, как же все-таки повысить планку своего заработка и зарабатывать действительно много? Вот тут как раз и кроется маленький секрет, но большого успеха, друзья. Самый короткий путь для того, чтобы достичь желаемых результатов, для того, чтобы достичь настоящего успеха, это окружить себя людьми, которые уже этого добились. Проще говоря, перенять у них опыт. Ну и действительно так. Если, например, вы сегодня хотите профессионально кататься классно на видео, на роликах, то познакомьтесь с человеком, который это уже умеет, который это делает. Спросите у него, как. Если вы если вы хотите открыть сеть элитных действительно красивых и которые, в которые приятно ходить рестораны то познакомьтесь с человеком который это уже сделал спросите у него как он это сделал и вы действительно проложите себе короткий путь к успеху. И точно так же в бизнесе вам надо, я не говорю сейчас о том, что вам надо перестать общаться со своими близкими знакомыми, наоборот, нет, конечно, но вам надо окружить себя людьми, которые уже добились успеха. И сегодня наша команда интернет-предпринимателей Трианекс – это наглядный пример успешных людей. Сегодня каждый участник нашей команды интернет-предпринимателей имеет свои хорошие результаты, а все это благодаря нашему сердцу нашей команды профессиональной, мощной бизнес-академии Трианекс, в которой каждый участник этой бизнес-академии Трианекс пошагово э, достигает своих поставленных целей и результатов, которые постоянно проверяются, постоянно контролируются. Вы не, вам не придется искать какие-то непроверенные методики для достижения результатов. Вы пройдете всего одну бизнес-академию, в которой э, работают люди-профессионалы, и вы достигнете своих первых финансовых настоящих результатов. Друзья, я предлагаю вам прямо сейчас присоединяйтесь к нашей команде международных интернет-предпринимателей Трианекс, напишите мне в Skype или обратитесь к человеку, у которого вы увидели это видео. А с вами была Ася Стрельцова, желаю всем удачи и до встречи в следующих видео. Всем пока.